Здравствуйте, меня зовут Анастасия и это урок по GetResponse специально для проекта «Валим из офиса». Сегодня мы будем учиться создавать рекламные кампании. Для начала открываем сайт getresponse.ru и заходим в свой личный кабинет. На первом уроке мы регистрировались. Теперь для входа в личный кабинет вам нужно использовать свой e-mail и придуманный пароль. Я уже взошла в свой кабинет. Что нужно, чтобы создать рекламную кампанию? Посмотрите в правый верхний угол. Здесь написано «Ваша текущая компания». Нажимаем на стрелочку и выбираем «Создать компанию». Необходимо придумать уникальное имя рекламной кампании, которое может состоять из 3, начиная от 3 до 64 символов. Можно использовать только латинские буквы, только прописные и из знаков только нижнее подчеркивание. Пробуем создать. Придумываю название, если гид принимает, нажимаю создать кампанию. Далее есть несколько вариантов, что вы в рамках этой компании хотите сделать. Можно создать рассылку. Рассылка это письмо или серия писем, которое уходит в определенный день и время. Вы это день и время устанавливаете. Можно же создать автоответчик. Автоответчик это аналог автоматической серии писем в других сервисах рассылки. То есть автоответчик вы, например, можете использовать, если разместите на своем сайте какой-то бесплатный продукт. Любой человек, чтобы получить этот продукт, оставит свои контактные данные, получит этот продукт и далее автоматическую серию писем, которую вы составите. На этом видеоурок закончен. Сегодня мы рассматривали, как создать компанию в сервисе GetResponse.